Всем добрый день! Сегодня у нас распаковка связанная со смартфоном HTC 825 Deziri Dual SIM связанная с тем, что нужно поменять аккумулятор. Помимо желтого обычного пакета из Китая пришли внутри, находились следующие элементы, которые предназначены для замены аккумулятора. Внутри находился вот такой вот белочек. Мелочь приятно. Дальше полный комплект

для того чтобы осуществить эти действия, то есть замену аккумулятора, а именно инструменты то есть, две отвертки, единственное, с наплывами, но все-таки отвертки, различные крючки. Ну и для того чтобы вскрывать непосредственно различные пластиковые детали. Пришел инструмент. Внутри этой коробки.

Пришел сам аккумулятор, который непосредственно вставляется внутрь смартфона HTC Desiree 825 Dual-SIM То есть вот в таком варианте Чтобы не откладывать в долгий ящик в замену этого аккумулятора Давайте быстренько вскроем его Поменяем старый аккумулятор на новый

Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.